Шаг 6. Создавайте контент. Обратите внимание, мало создать просто контент. Его нужно создавать в соответствии с треггерами и информационной потребностью аудитории. Простой ответ на вопрос, зачем люди вообще должны читать или смотреть ваши материалы, что они от этого получат, какие свои интересы закроют. Эта потребность еще называется интент. Далее публикуйте контент в соответствии с медиапланом.